Слышит музык и с нашей шею, Стала мать прикрыть его с тобой, Все боялость группа упадет. See mm you. -hmm. Девушки отдыхают.